Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Больше всего яблочных пирогов я пеку, начиная с этого времени года, и этот пирог один из моих любимых, поэтому в сезон яблок пеку его часто. Яблоки, очищенные от кожуры, режу крупными кубиками. Мне их нужно потушить. Делаю я это на сливочном масле с добавлением любого сахара, ванили и совсем немного воды. Тушу под закрытой крышкой практически до получения яблочного пюре. Кстати, французы такие яблоки называют компот. А пока этот компот остывает, займусь тестом. В охлажденный маргарин всыпаю часть муки, добавляю сахар. У меня здесь еще и ванильный сахар. Пирог будет сильно отдавать ванилью. Ввожу разрыхлитель теста и немного соли. Начинаю пропускать тесто сквозь пальцы до получения крошки. Добавляю одно куриное яйцо. Продолжаю вымешивать тесто и всыпаю остатки муки. Крошка хорошо лепится в комок, оставаясь при этом рассыпчатой, не клейкой. Заполняю форму крошкой примерно на две трети. Вылепливаю высокие бортики. Заливаю начинку из яблок, разравниваю, засыпаю остатки крошки и загибаю острые бортики вовнутрь. Выпекал самый пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог высвободить из формы и остудить. А вот и снег, парижский снег, очень кстати для украшения моего яблочного пирога. Люблю этот пирог за то, что у него хрустящая корочка, мягкий низ и очень нежная и ароматная начинка из осенних яблочек. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю, бон аппетит и абьянто!